Праздник у меня, день моего рождения Ко мне пришли мои друзья Ждала вас нетерпением И город мой пришел ко мне Со сферами и парками Как старый друг и в тишине Он наградил подарками Ах, прожито немало лет И поражений, и побед Все это не забыто Что впереди меня-то ждет Удачи и преграды Я счастлива не в творчестве награды Я счастлива, судьба несет не в творчестве награды Ах, прожито немало лет И много пережито И поражений, и побед Все это не забыто И поражений, и побед Все это не забыто Ах прожито немало лет, И много пережито, И поражений, и побед, Все это не забыть. Не забыто